Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу немного про молотки, их возможности и совет по использованию. Для начала возьмем столярный молоток или молоток с гвоздодером. Само собой, им отлично забивать гвозди, То в принципе делать можно любым молотком. Но этим можно их еще и вытаскивать. Ой, сломался. Не беда, просто загибаем сломанный гвоздь по 90 градусов и работаем дальше. А что делать, когда длина гвоздя не позволяет его вытащить, так как не хватает рычага? Конечно же подложить какой-то брусок. Это все мне еще дед говорил. А что если нечего подложить? Тоже не проблема. История та же, что и с гвоздем без шляпки. Просто загибаем его стороной с гвоздодером и вытаскиваем. Вот, кстати, еще пример, где эта функция может пригодиться. Допустим, сбивая две доски, получаем с обратной стороны торчащий край гвоздя. Можно просто загнуть, но лучше забить его, забивая острым концом в доску. Тогда соединение будет прочнее. Можно это сделать пассатижами. А что если у нас молоток не столярный и нет пассатиж? Предлагаю немного прокачать его. Для этого надо сделать всего одно маленькое отверстие, которое незаметно толком. Ставим сверло на 3 миллиметра и включаем сверлильный станок. Можно это сделать и дрелью. И что мы получаем? Забиваем гость, переворачиваем и валя. Загибать даже удобнее, чем предыдущими способами. А теперь хочу проверить интересный способ крепления молотка к ручке. Да, старый способ клином все равно самый лучший, но хочется проверить и другие. Для начала надо сделать отверстие в тонкой части ручки сверлом на 6 мм. Теперь от края отмеряю 50 мм и делаю разметку ровно по центру. Затем отмечаю на сверле 10 мм необходимую глубину, так как насквозь сверлить не надо, и делаю еще одно отверстие. а потом забиваю молоток на ручку. В последнее отверстие вставляю вот такой мебельный бочонок, а в другое отверстие вставляю вот такой также мебельный болт под шестигранник и предварительно надеты на него шайбы И все это сильно закручиваю. Шайба должна быть шире отверстия для ручки в молотке. Выглядит интересно. Теперь надо укоротить ручку под себя. Сделаю я это вот таким способом. Хват с поднятыми большими пальцами на обоих руках. Это и есть идеальная для вас длина ручки. Отпиливаю лишнее. Кстати, подобные ручки продают в интернете за 800 рублей. Я купил свою за 35. Интересно, сколько бы она стоила с таким креплением? Теперь интересно проверить на прочность. Буду бить специально не попадая на гвоздь с бойком. Не сломается ли ручка? Друзья, на этом на сегодня все. Если понравилось видео, то поставьте лайк. Велосипед я тут не придумал, но все новое это забытое старое. А в комментариях, кстати, напишите, что знали, а что нет, что понравилось и что нет. Если не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.